как зарабатывать блин всегда пишу ошибками в чем дело всем время меня зовут макс риск сегодня рассказываю как зарабатывать на бизнесе как начать свой бизнес вот сейчас пишу блин сценарий не получается как вот зарабатывать свой бизнес первое дело начни лайк от меня что в youtube он рекомендовал потому что пишут комментарии как Начать. Подожди, подожди, подожди, я неправильно. В общем, в чем суть? Найдите свое хобби и начните уже. Так сложно. Ладно, короткая мотивация. Как начать? Начать. Инвестировать любому даже безграмотному. Потому что он может выучиться. Например, пойти в колледж, в колледж. В колледж. В колледж на заочку Заводчик. Что такое заводчик? Я думаю, все знают. Если не знаете, то убивайте в интернете. Я не смогу вам ничего помочь. Убивайте и учитесь. Как начать и зарабатывать на э, на бизнесе. Как начать свой бизнес. Свой. Блин, давай. Блин, Еще лучше телефон, и я потом его эволюционирую. Как-то <своль> свой Бизнес даже не от исправляемых ошибок. То есть разные программы есть в интернете. Если вас писано в интернете, то вы успешен. Как начать свой бизнес? Почему он так бизнес? Потому что биткоин доллар там. Можно доллар в реальной жизни покупать, а биткоин в интернете. Поэтому запомните такую правило: биткоин в интернете, реальная жизни доллар. Имейте доллары в реальной жизни, имейте биткоины в интернете. Запомни правила, сразу пишите. Если в курс лайк, галочка, коммент, всякое такое. Так, продолжаем. чай пейте, лайк, подписка, Ваша да, ваше здоровье. Самое сложное начать свой бизнес. Купить квартиру. Кого-то получается, кого-то не получается, самое главное тут нужно подумать. А стоит ли вам это делать, ведь это долгосрочно, если вы молото и никуда делать денег, как у меня сейчас, никуда делать девать деньги, сохраните доллары, сохраните биткоины и не думайте про квартиру, ведь можно, если прям месячно зарабатываете много, то да, логика есть, включаем логику, понятно, что мы сможем заработать потом, Точнее откладывай, если у вас есть зарплата, например, блин, тысяча долларов. может там 200 долларов откладывать на квартиру. Берите там конверт и слаживайте, как я это делал. В долларах, а не рублей, гривны, казахстанских, белорусских, непонятно что. Получится что-то непонятно. А в долларах, потому что много других долларов, и тем самым у вас будет бизнес там. Собирайте на квартиру, если есть зарплата. Почему бы нет? Да, и будущее будет хорошее. А если наоборот сделать, например, как я хотел, но жду, когда биткоин подрожат, я продам когда возможным. то да не получится даже купить. Это копейки. Но я магию использую. Я, я не колдун, не колдун. то да не надо меня тут. Ах, я не колдун, блин, я же на праздниках там делаю, блин, не делаю, это, как называется, магнит для денег, набирайте в интернете, находите, это не так-то и много, но в принципе, оно помогает именно тем людям, которые стараются и смогут дать им еще больше возможностей. А тем, кто не зарабатывает, а просто хочет, ну, наверное, не получится. То есть, вот почему у меня такая стабильность в интернете под охотностью. И что-то дорого не растет, я не понял. Я же на праздник это сделал функцию. На коме на празднике, читайте в интернете, я хотел бы на всех праздниках. Ну увы, некоторые пропустил, некоторые опоздал. Поэтому начинай свой бизнес никогда не поздно. Даже если вы опоздали, опозорились, как я то есть еще шанс возможно вы смотрите видеоролик в 2024 но возможно вы его смотрите позже и я вырос поэтому у меня там будет новое достижение новый уровень там разные развилки разные проходы ну это такая тема ладно в общем там суть такая про инвестиции про бизнес например сейчас стреляет бизнес не скажу стрелять, но коты, пиццы из котов, ну я бы не сказал, что это круто, но если, например, фантазию включить, то можно готовить пиццу, там скидки, например, ну например, бесплатная пицца тебе, если ты купишь, купишь сертификат, на 10, на 1000 долларов, на, 500, на 100 долларов, да, 100 долларов, нормально. И, ну, там, на вашу валюту, неважно, 100 долларов выбираем, а то вы с разных странах будете биться, тут не нужно. Вот, 100 долларов и покупаешь каждый день, можешь, но, как это сказать, я, я еще не знаю, ты можешь брать бесконечно сколько хочешь, брать э, пиццу, например, или какую то блюдо, или чай вообще, офигенно будет. За 100 долларов чай, ну это перебор, поменьше нужно цену анализировать. но если чай, то где-то, где если в долларах, то 25 долларов, вы уйдете в ноль, потому что у них нет времени на ваше кафе а вы сделали скидку ну то вот, возможно есть время но вы получаете еще дополнительных людей которые посетителем ходят на ваш ресторан буфет не важно что вы там еще создаете то есть вы продолжаете например не новая акция создаете а что новое и человек не рисует покупая там у вас интерес к человеку получается если у вас Вообще ноль клиентов, то, в принципе, скидка поможет. Но сейчас такое время, что мало люди ходят в кафе, всякое такое, и невыгодно, потому что будут халтурщики. Поэтому, когда коронавирус пройдет, когда все будет нормально норме, используйте этот метод. Если же вы смотрите, сейчас у вас метод не работает, то это значит, что сейчас то время, что люди не ходят, потому что боятся коронавируса. Поэтому в интернет идем. Магазин создаем, если получается, если нет, обучаемся дизайнером, монтажером, режиссером, который там фильмы блин, переводит, тоже хорошо зарабатывает, только бывает нужно найти кого там. Хочет, сам встает, какие-то бусеницы там делать, декорации, тыквы на праздниках, хайпит. Если он один раз хайпит на каком-то празднике, то все, его аудитория. Например, он делает видеоролик, там, тикток или про поделки стика, с, снимает, фоткает там на Хэллоуин, на Новый год, на э, каникулы, можно там, не знаю, вышиванка там на украинском. Э, на день автобилиста, бухгалтера, всякое такое. И если один какой-то пост немножко соберет больше, то это знак что вы можете занять эту нишу. Вы сможете на этой нише писать, статьи, снимать, думать, вообще реализовывать свои мечты. И потом делать эфиры прямые стрите. Давайте ко мне, там я бухгалтер, показываю вам отчеты. Бесплатный курс у нас есть, но есть хоть уже платный, хоть и больше. Можно так, можно сразу платный говорят в плотно только уже тогда кто ты уже показал свое дело что ты реально профессионал автомобилист всякое такое много много идей поэтому пиши кто ты хобби в твою переписка будем на... переписываться с тобой только напиши, подскажи пж покажи пожалуйста всякое такое тогда я поговорю с тобой про бизнес и сниму еще один ролик потому что это очень важно в интернете можно, в реальной жизни можно. Знаете, что доллар в реальной жизни. В интернете биткоина Имейте такие в виду. Я имею, но мало биткоинов, вообще копейки, 0, 0, 0, 0, 0, там, ну как 0,0,0,0,0,0,6 или 1,0,0,0. Но я хитрый, так что создал второй аккаунт. И там через партнерскую программу немножко отбил, потому что там комиссия огромная, выносить выходить тут на тебе можно по-другому поэтому делаем варианты халтурим хитрим от компании потому что компания зарабатывает много а нам, шо? нам что нам что-то нужно иметь поэтому не обманываем ведь потом бог вам будет давать сложность питания что вы не сможете пройти сейчас мне легко потому что я наверно не обманываю поэтому мне легко так пишем как начать начать свой э, бизнес вот так я пишу идею э, свой блин можете на праздниках ехать можете потом если в вас пропала мотивация бизнес вот, то едьте на маршрутке неважно куда например с работы <клёп> с учебы и пропустить некоторых остановок, специально себе сделать эту подставку и выйдете только тогда, когда три человека выйдут, это может быть даже далеко, но в принципе, когда вы пройдетесь, вы сможете идти к себе домой и видите, какие люди ходят, и вы вау, как они живут, ну например, человек идет куда-то нужно, магазин, учеба после учебы всякая такая, школа, работа, всякая такое. И читайте ее мысли, если вы любите читать мысли мысли. Вот, я люблю, в принципе, можно так поиграться. А кто-то на автомобиле ездит по вечерам, поиграться, покайфовать, покайфовать, можно так, можно по-другому. Найти, где кайф, и будет вас каждый день мотивировать. Это можно на каждый день. Это как привычка курение и выпивки. Но эти люди живут хорошо. Почему бы не воспользоваться только в хорошую сторону? Будем анализировать э, людей или анализировать э, автомашин, которые мы есть, если мы водитель или мы фермер. Понятное дело, смотрим за, за животными или за другими фермерами, или за стрим. Эмоции проявляете, не стесняйтесь, ведь э, проиграете так эту жизнь все ладно всем удачи всем пока было жестко мотивация ну, и бизнес слетает я покажу на что я способен и что будет через 10 лет поэтому потом всем я расскажу про свой бизнес пока ну что ж.